Для тех, кто хочет жениться или выйти замуж, следует читать следующую молитву утром и вечером Исминахи Рахмина Рахим. Раббана Габляна Мин Азуаджина, Вадури Ятина, Курота Ваджальна имама. О Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках. И сделай нас образцом для богобазненных.